И сейчас мы вам показываем уже новый продукт с повышенной толщиной. Начиная презентовать, мы показываем наши старые позиции, которые были утолщенные на тот момент самые максимальные 13 мм-12 мм. Хорошо известный моноколор сатин и соль перец МБЛ. И говорим, что мы по такой же технологии однородной, по всей структуре соль перца сделали продукт в формате 20 на 20 10 на 20 и 10 на 12 это разносторонний шестигранник с названием натива. Это продукт, так называемый кислотоупорный, кислотостойкий, прежде всего для пищевых производств, молочных фабрик, там пищевых фабрик, когда падает на пол кислота, щелочь и так далее. Поскольку на дородине по всей структуре кислота и щелочь может выжечь небольшую часть этого продукта, но он так и будет с таким же цветом, с такой же структурой весь до конца. Таким образом, он долговечен и поэтому является кислотостойким и щелочностойким. Это не глазурованный продукт. А это уже глазурованный продукт в толщине 20 мм. В хорошо известных сериях под камень Раверелла и под дерево провод. Под дерево провод у нас в размерах 30 на 120, 60 на 120. А под камень Раверелла в формате 60 на 60 и 30 на 60. В том числе со по ступенниками и так далее, декоративными элементами. Как его класть? На поверхность можно посмотреть вот в этом разделе стенда. То есть просто на ровную твердую поверхность можно класть без стяжки, без клея. Просто на траву, просто на гравий, просто на гальку. Главное, чтобы поверхность была ровной и твердой. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.